Друзья, приветствую вас на нашем канале и сейчас я хочу очень коротенькое видео сделать с обзором газогенератора G1 Ювелир и в паре вот с такой горелочкой DonMed 206 Ювелир, где установлена самая крупная насадка, предназначенная для плавки металлов. И сейчас я хочу попробовать расплавить, вот у меня есть вот такой небольшой сливчик меди. К сожалению, большего куска меди у меня не нашлось, поэтому хотелось бы 100, 200, 300 грамм расплавить. Но, к сожалению, вот имею только вот такой вот, в прошлом году я что-то плавил, вот такой вот слиточек. Его, его масса, по-моему, в районе 30 граммов. Да, его масса ровно 30 граммов. Ну и сейчас я его расплавлю. Так, плавить буду не на тигле, не в тигле вернее, тигля у меня нет, обычная металлическая ржавая плита, на нее покладу вот этот вот а, слиточек и а, горелкой а, с использованием а, гремучего газа, который будет вырабатываться газогенератором а, G1 ювелир, мы будем плавить этот кусок меди. Итак, меньше слов, больше дела, поехали. конечно же огромное количество энергии будет отбирать металлическая плита так как она нагреваясь отбирает всю полезную энергию если бы это был бы хотя бы Шамотный кирпич под низом. Дело обстояло бы гораздо лучше. В идеале, конечно же, а, тигель. иметь тигель. Но за неимением, так сказать, лучшего. Большего, вернее, плавим на обычном стальном листе. Да, в общем-то, все уже поплыло. Медь жидкая. Да, как только слиток коснулся, полностью коснулся металлического основания, естественно, вся передаваемая энергия пошла на черный металл, на ржавый металл. И медь обратно затвердела. В общем, вы можете сами увидеть, это жидкий слиток. Да, и все основание, находящееся под медным слитком, тоже стало красным. Энергии пламени вполне достаточно для того, чтобы расплавить 30 грамм меди и до красна нагреть основание, на котором плавится медь. Ну вот, в общем-то, и все. Друзья, благодарю вас за просмотр. Всем пока!